друзья, доброе время не суток. Скоро уже зима, надо уже готовиться. Сами знаете, уже надо подготавливать к зиме. И я решил записать это прощальное видео с мотобуксировщиком Икудза. Буду с ним прощаться и буду пересаживаться на более более технику. Хочу взять помощнее технику. Вот сегодня мы отправимся в Exmotors и посмотрим, какой ряд новых моделей предоставят именно для Езды по снегу, технику. Прошлое видео прошлого сезона, я как на ней ездил, можете посмотреть, найти у меня на канале. Были там сравнения с лыжным модулем и модулем толкачом. Техника не подвела, мне понравилась эта техника. Ничего, каких особо серьезных поломок не было. В общем, я был доволен. Вот. Ну, как бы так. Теперь поехали в компанию x -Motors. Сейчас посмотрим, что предложит X-Motors. Сейчас немножко нас проконсультируют, объяснят, что по почем и как. Ну, а дальше буду уже по ходу дела вам рассказывать, что будет нравиться, что не нравится. В общем, смотрите мой канал, оставайтесь на канале. Мы погнали за снежиком. Друзья, мы сейчас находимся в торговом зале компании X-Motors Я вообще хотел снегоход Тунгус, Но сейчас начали делать новые модели На базе Tungus это сделали модель Pro Max И сейчас я хочу вот проконсультироваться у Бориса Которого сейчас уже загнали этот снегоход Сейчас немножко он нам расскажет что да как Немножко по характеристикам Привет. Вот, Борис. Пускай нам Борис сегодня расскажет немножко про вот этот, вот этот аппарат, вот такую технику. В комплектации установлены накладки, расширители выше, что более позволяют лучше проходить пухляк и не, не дает снегоходу взрываться в снег, который будет мягкий, либо еще какой-нибудь, и управляемость добавляет. Помимо этого всего они доработали и по их спецзаказу каполлонные втулки поставили. А, как видите, у него дизайн совсем другой абсолютно полностью весь пластик обклеенный красиво обклеенный цвета очень органичные подходят и в комплектацию входит еще вот такой вот кофр кофр идет термический из материала он плотный удобный вместительный и помимо этого как бы он еще держит и тепло и холод внутри в нем если нужно будет температуру определенно держать ну еще плюс помимо этого всего у него есть фаркоп где можно использовать сани сани можно использовать а как вот. метр семьдесят два метра угу. до 200 килограмм он спокойно за собой потянет с учетом нагруженности двух человек угу. гусянка у них идет 500 широкая что еще можно сказать о данной модели двигатель идет четырехтактный общего назначения очень экономичный тяговитый двигатель тянет за собой груз хорошо и он как идет как электростартер, ручной стартер, подогрев ручек идет, и подогрев курка идет двухуровневый. Вот это первый уровень у нас включается, выключаем, и второй уровень, это слабже и сильнее. Mm -hmm. Здесь мы видим, это электростартер, подсос, чтобы его завести, ну и, срочно как фара включается и включается. Тише, чем любой двухтахник, экономичней. Что в принципе большинство людей подталкивают на приобретение четырехтактных двигателей. То что техника очень экономна. На, на, на топливо можно будет не сильно очень тратить. А двигатель китайский стоит, да? Здесь Какой двигатель фильм? стоит ланчин. Ланчин. Ну, хорошо, ланчин да. Фильм. И исходя из того, что движки установлены именно ланчин, ланчин это премиального качества двигателя остается. Именно в 650-х промоксах ставятся ланчины двигателя Поэтому качество движков очень хорошее А сколько ему надо этот обкатать километров, чтобы он 300 прошел? 300 км катка первое ТО происходит, потом 900 км, второе ТО. Но у него не моточасы, километраж? Но... Нет, у него все в километраже, потому что у него есть датчик скорости, датчик, который считывает и uh -huh. Uh -huh. учитывает пройденный километраж. Исходя из него, по книжке делается определенное uh -huh. до прохождения. Еще есть такой вот бардачок. Кстати, хорошее. место, кстати, много. Вообще много всего. Да, вот много. Книжечка лежит. Это гелевый аккумулятор. А, гелевый даже. СТ-12, 14 установлен. 14-ти вольтовый. Нет, вот 12-ти вольтовый, 400 ампер -часов. Да, 12 вольтовый, 14 ампер -часов. Не, по расходу, по-честному, даже если правильно рассуждать, ни на одном снегоходе невозможно озвучить точный расход. Потому что будет зависеть, во-первых, это погодные условия, какой покров у вас и сколько груза вы тянете за собой. Поэтому у них расход всегда разнится. Даже двух такник, четырех такник. В среднем расход от 5 до 8 литров будет. Это так, чисто средняя. Ну, это пыль по сравнению с Бураном да Буран с если не ошибаюсь от двадцатки угу, до да. полтоса да выходит угол поворота ну какой в ну, принципе нормальный да Конечно. мне кажется что это будет. и руль легко вертится ну в эксплуатации посмотрим как он все поведет ну удобно сидеть аппарат нормальный кстати это конечно не полноценный такой как викинги там это они конечно мощнее но у меня настолько денег не хватает так что оставайтесь на канале подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видосы по эксплуатации такого снегохода фирмы промакс просто повернул один раз зажал вот сюда пальцем Ну все, у нас погрузка прошла успешно, конечно некогда было снимать, ну вот он в прицеп зашел нормально, но ну, пришлось конечно троем, Троем, потому что у нас еще подъем, вот здесь вот, ну еще не, не сделали, чтобы ему легче было заходить, только всего лишь две палки, вот здесь вот и все, на них пришлось лыжи ставить и вручную заталкивать, ладно, потом что-нибудь придумаю.